салату саламу на этом уроке мы с вами пройдем указательные. Исмулишара. Мы пройдем Исмулишара Далика. «Исмулишара», «залика». На прошлых уроках мы проходили «газа». «Газа» и «залика» – они одинаковые, за исключением одного. «Газа» – она применяется для близких. Близкие предметы или э, что-то близкое. Или что-то близкое. Кто-то или что-то, которое находится близко. Вот а, что касается «залика», то оно применяется на отдаленные предметы. На отдаленные предметы. Например, я говорю «залека байтун", байтун». «Тот дом». тот дом. Если я скажу «гада байтун», «этот дом», «этот дом», Этот дом" который рядом находится. А это относительно того, который находится далеко. Вот это нужно запомнить. Разница между гада, что гада применяется относительно близких предметов, а залика относительно далеких предметов, удаленных предметов. Ну, давайте же на примерах сейчас мы с вами потренируемся. Залика. Мадалика, да? Это вопрос. Вопросительная частица. Мадалика. То есть, справа у нас дом. Я говорю гада... И слева у нас вдалеке дом. Я говорю, байтун. То есть относительно близкого дома, который близко ко мне находится, я говорю гада байтун. А относительно далекого я говорю залика байтун. Например, мечеть, которая ко мне близко находится, я говорю гада масджидун. Гада масджидун. Это мечеть. Это мечеть. Гада масджидун. Вазалика байтун. Понятно, да? А тот дом. Это мечеть, а тот дом. Далее. Гада байтун. Смотрите, близкий дом. Я говорю гада. А на далекий, на удаленный, я говорю залика. Гада, залика. Гада для близких Адалика для удаленных, которые находятся уже дальше, чем вот этот, который перед нами стоит дом. Например, Гада Китабун, это книга. Вадалика калямун» – Вадалика а тот карандаш. Гада, мы говорим, к ближайшему который находится близко, гада байтун, залика байтун, то есть этот дом синий, а тот дом желтый, с, с красной крышей. Понятно, да? Значит, к, близ... к близким предметам мы говорим гада, к далеким, удаленным предметам мы говорим залика. Ну, давайте еще потренируемся. А залика мифтахун, а тот, а то ключи, Ля, залика калямун? Нет. То карандаш. Залика мифтахун? То мифтах, ключ. Гада, камисун, А это? Это рубашка. Залика мактабун? То, -то стол. Понятно, да? То стол. Залика сарирун, то кровать. Залика сарирун, Залика курсион, то стул. Мадалика, что то, что то. Залика байтон, то дом. А Залика байтон, нам. Залика бейтон. А то дом? Да, залика бейтон. то дом. А залика А то стул? Ля, залика курсиюн. Нет, то стул. А залика сарирон, то кровать? А то кровать? Нет, залика курсиюн, то стул. Мадалика! Что то? Залека Наджмон. То звезда. Тамрин. Первый Тамрин. Упражнение. Магада. Я вам задаю вопрос, а вы должны правильно отвечать. Вы должны сказать. Это ключ. Магада. Магада. Мазалика. Мазалика. Вы должны сказать «это карандаш». Вы должны ответить «то карандаш». Мазалика. Дверь. Вы должны сказать «то дверь». Мазалика. Что «то»? Мазалика. На стул вы должны тоже правильно ответить. Стул. Тамринун. Санин. Второе упражнение уже. Тамрин. Азалика мифтахун. А то ключ. Вы должны правильно ответить. Теперь нет. По-арабски нужно вы должны сказать то. Карандаш. Азалика мифтахун. أذالك قميسون. أذالك قميسون. أذالك ناجمون. أذالك ناجمون. أذالك ناجمون. ترتي أفراجنين. إقرأ وكتب. читай и пиши. إقرأ وكتب. ذالك مكتبون. ذالك مكتبون. Гада масджидун. Гада масджидун. Гада сарирун. Гада сарирун. Залика калямун. Залика калямун. Мазалика. Мазалика. Это вам нужно читать как можно больше и написать у себя в тетрадке. А лучше сначала написать, а потом по тетрадке читать. Мазалика. Залика курсейн. Залика курсейун. Вазалика байтун. Вадалика байтун. Ля залика масджидун. Ля залика масджидун. Мазалика. Мазалика. Мазалика. ЗАЛИКА МИФТАХУ ЗАЛИКА МИФТАХУ Теперь мы говорим вместо МА, МАН. КТО? КТО ТО? МАН ЗАЛИКА МАН ЗАЛИКА Здесь уже МА мы говорили для каких-то предметов. Аман мы уже для тех, у кого есть АКЛ. То есть уже МАН ЗАЛИКА в относительно вещей каких-то, ты уже неправильно не, не будешь говорить. Ты будешь говорить «Залика имамун». Это имам. Имам мечети. Залика имамун. То меч... имам. То имам. Имам мечети. Ман залика. Залика имам. Уаман залика. Уаман залика. Уаман залика. Уа залика. А кто тот? Залика мударрис А тот мударрис, тот, который дает уроки, учитель. Залика мударрис он, тот учитель. Субхана Каллохма Бихамди Кашкадоля и Анта. и рука. Ватубу